всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришло из всем известного немецкого компьютерного онлайн магазина Динадок 4К фирмы Ташиба. Ну и поставляется вот в таком варианте. Да, пришло на почту. Никогда не видел, чтоб так приходило из каких-то других стран. Ну, короче, она была запакована в большой мешок с пломбой. Дальше там нее скрыли. Внутри находился серый ящик внутри которого находилась вот эта коробка вместе с таким целлофанным пакетом причем был упакован еще и а, бумагой для того чтобы не повредили при перевозке из Германии в Россию, из, э, ну из России до места пребывания так что из себя представляет док-станция вставляется вот в таком варианте такая вот коробка изначально то есть предназначено для того, чтобы э, подключать несколько интерфейсов к USB-портам, USB дальше наушники, микрофоны дисплей порты кабеля dvi hdmi и так далее причем при подключении через hdmi и дисплей порт то есть вы можете получить изображение если вам позволяет видеокарта до 4 k 30 fps ну а если вы подключаете два монитора например hdmi и dvi кабель то получить full hd на двух этих мониторах ну либо экранах и так далее то есть вот здесь вот показано что можно сделать, подключать какие -то интерфейсы, то есть достаточно много USB портов, да, подключается к но она при помощи USB 3.0 для того, чтобы функционально данное устройство работала на задней панели 4 usb порта дальше есть ethernet до 1 гигабита если у вас ноутбук например не позволяет только там до 100 мегабит в секунду то здесь можно расширить дальше здесь вариант можно либо дисплей блок порт либо hdmi кабель подключать дальше dvi есть питание данной док станции дальше на передней панельке можно подключить и заряжать к usb порт 2 usb порта ну и наушники и микрофончик так, в Россию не поставляется, это не поставляет свою технику, вот, приходится брать из Германии. Так, ну и вот здесь вот показаны основные функции, что можно сделать при помощи данной док станции. То есть показано, что Core i5 2 ГГц и выше должен иметь, ну или AMD Trinity процессоры. Ну а самый лучший вариант то есть это Core i7 2 ГГц, либо AMD Richard A10 и так далее. Ну и показано, сколько здесь интерфейсов, что можно подключить и так далее. Да, через HDMI можно выдавать звук на телевизор 5.1, то есть многоканальный звук. Так, сверху находится. Да, можно устанавливать как горизонтально, так и в вертикальном исполнении. Для этого служит соответствующая подставочка, которая тоже идет в поставке. Так, ну а снизу стандартный штриход, ну и обозначение данного девайса, серийным номером даже. Так, ну давайте вскрывать его. Так, для этого используемся ножичком. Переворачиваем. Так, вот, как видим, внутри у нас находится сама эта блок-станция. Попозже ее вскроем. Дальше здесь два кабеля сетевых подключения для английской, австралийской вилки, ну и для европейской вилки. Так, китайская, японская, американская здесь отсутствует. Так, дальше здесь макулатурка. Быстрый старт гарантийные обязательства ну и тоже по гарантийным обязательствам так внутри находится у нас USB 3.0 дальше блок питания для подключения этого устройства 19 вольт 237 ампера так ну и непосредственно сама подставка для того чтобы ставить вертикально Так, ну давайте вскрывать. Так, вот здесь основные разъемы, то есть можно включить либо HDMI, либо DisplayPort. Так, ну и с этой стороны включение, USB и наушники, микрофон. То есть вот можно в горизонтальном, то есть резиновые поверхности. Можно в горизонтальном варианте ставить. Ну, а при помощи этой подставки можно установить и вертикально. Так, ну давайте сейчас все подключим. Установим драйвер и посмотрим как это все дело работает непосредственно при подключении к ноутбуку. Так, прежде чем подключать э, док-станцию DINODOCK 4K Toshiba, вам потребуется драйвер, который мы находим на стандартном сайте ошибка, но в данном случае европейские есть различные там австралийский э -э -э английский то есть под ту страну где данные продукты продаются так ну во первых вот мы попадаем на страничку где есть описание если что можно перевести на русский то есть для чего она служит что можно получить портов и так далее так теперь мы переходим на страничку поддержки так дальше нам нужны драйверы Дальше здесь ищем опции, дальше подключение, дальше док станции, ну и выбираем нашу. Дальше требующие вам операционная система, либо можно все найти, То есть, либо все, которые существуют, либо можно определенную операционную систему. Ну, как обычно делается во всех а, признанных производителей. То есть скачиваем данный файл. Он уже у меня скачан. здесь. Дальше разархивируем. Ну и запускаем установку ну, так называемого дисплей-драйвера для данной док станции так ну и после того как установить у меня уже это все дело установлено могу продемонстрировать у вас появится вот такая вот иконка где можно будет работать с этой док станции ну и осуществлять те необходимые действия которые вам требуют при подключении дисплеев ну либо какого-то другого оборудования к usb портом и так далее Так, ну и после этого подключаем непосредственно док-станцию и смотрим, что можно с ней сделать при помощи ноутбука 11 года, который есть на моем канале. Так, ну и давайте подключать док-станцию. То есть мы подсоединили два монитора. То есть один по HDMI, второй по dvi выходу. Ну и usb подключили док станцию непосредственно к ноутбуку при этом мы установили соответствующие драйвера так включаем так ну и вот как видим у нас два монитора включились ну и можем им управлять. То есть вот они, второй, третий. Так, третий не видно, но поверьте, это есть. так видим разрешение full hd то есть можно сделать расширить рабочий стол Расширить можно. То есть вот мы заехали на третий экран, заехали на второй экран. Так, и вернулись на первый экран. давайте подключим русский диск внешний подключение монитор 4к непосредственно при помощи док станции 1 док торшиба. так ну и как видим как и обещал производитель включается 4к 30 fps Так, ну и что будет результатом в результате применения данной док-станции? И надок 4К ошиба. То есть вот я записал запись с экрана на внешнем мониторе. Как видим, 4К. То есть, возможно, записать на ноутбуке Toshiba h660 1 2011 года 4к изображение с экрана на внешнем мониторе то есть при помощи подключения hdmi кабеля на внешнем мониторе то есть такое не получится ну и записывается в 30